Народная ножевая примета, если спарринг начинается с обоюдки, значит будет очень упорная борьба. Так оно и вышло, Денис первым первом своем ударе собирает вооруженную руку Данила, Даня, свою очередь, мстит ему по коленной чашечке, но к по большому студу плашмя. Не только за бойца, потому что Даня это выходить из школы ножевого боя ради, но и как судья я просто с моей точки обзора не досмотрел такой достаточно очевидный момент. Едем дальше, счет не распечатан. Еще одна обоюдка, практически отзеркаленная предыдущая ситуация. Сейчас первым Даня забирает ногу, опять же, плашмя, я думаю, надо будет вести хэштег «Даня, разверни кромку». И в ответ он был наказан мощным рубящим по ключице. Счет по-прежнему не распечатан. 0-0. Вот эта ситуация могла быть достойна зацикливания в гифке и тиражирования по разным юмористическим пабликам. Дани в мощном рывке врывается в улыбало Дениса, а тот его шлемофон встречает просто рукой, нож не работает. Однако вторым движением, уже сориентировавшись, Денис все-таки успевает забрать левую руку Данила. Счет не распечатан, 0-0, но Данил у нас становится на карандаш, как представитель семейства бессмертных берсерков. Такое ощущение, что Денис начал читать Дани наперед. И вместо того, чтобы охотиться за головой или корпусом, он начал охотиться за вооруженной рукой Данилы, зная, что тот по-любому будет контратаковать и начинает выставлять на них подрезки. Даня, соответственно, не успевает отомстить. Хотя, как мы видим, клинок все равно летит. Плашмя, Даня, разверни режущую кромку, пока ты там махал, счет стал 1-0 в пользу Дениса. Но вы же понимаете, я комментирую постфактум, поэтому все мои советы Данил услышит на тренировке. Пока он чистым техническим действием, правда опять плашмя, забирает ногу Дениса. Денис первой атакой по голове промахивается. Счет сравнивается 1-1. Снова обоюдная сходка, такое ощущение, что я это где-то уже видел. Даня в мощном рывке меняет этаж атаки и снова забирает ногу Дениса плашмя. Одновременно Денис ему отсекает лопатку мощным амплитудным рубящим ударом. Счет не изменился. Я уже говорил, что его величество рандом в этом соревновании построило сетку таким макаром, что бойцы в парах оказались примерно на одном уровне. Поэтому, чего удивляться, что мы наблюдаем стандартные расклады. Даня опять плашмя забирает ногу Дениса. Денис, в свою очередь, не успевает отомстить тем же самым мощным амплитудным рубящим по лопатке. Даня выходит вперед 2-1. Всякий раз удивляюсь, как же, сука, красив ножевой бой и великое западло, почему это все видно только на 5% скорости. Денис мощным рубищем достает и корпус, и ногу. Данила и Даня в ответном амплитуднейшем рывке забирает Мощным ударом Череп Денисов. Счет не изменился. 2-1. Я позже объявлю счет 2-2. Это ошибка. Мы потом в процессе поправим. Бой! Все хотел объяснить, какие именно сходы мы условились не считать за обоюдку и вообще не брать во внимание. Вот именно такие сходы с обоюдными единовременными ударами клинков друг друга по вооруженным запястьям. Сейчас базара ноль, на камере отчетливо видно, как Даня рубящим движением забирает вооруженную руку Дениса. Однако, оба судьи в моменте не услышали этого удара и не увидели последствий, как спортсмен потер ушибленное место или заверещал от боли. Поэтому в этих моментах мы отдельно попросили спортсменов судьям не помогать. Все, что мы увидим, будет зачтено. Все, что было недостаточно убедительно, мы расценивать не будем. Нет, это не вырезка из начала поединка, это снова отзеркаленная до более знакомая ситуация. Даня, разверни кромку, ты не режешь его, ты его лупишь голыменью. Денис, молодец, ты уж сорян, что мы его так вот с судейством накосячили. Обоюбка. Буквально за 10 секунд до конца поединка Денис умудряется сравнять счет и мощным рубищем попадает в шлем Даня. Даня не успевает ответить. Счет становится 2-2. До конца раунда ровно 10 секунд, что ребята предпримут. Они оба сильные бойцы. У каждого есть шанс. Смотрим. На последней секунде Даня все-таки вырывает победу в мощном рывке, опять забрав ногу у Дениса. Естественно, плашмя. В этом моменте даже видно, что кончиком немощный удар. Тем не менее, звук был отчетливый и результат однозначный. На последней секунде счет становится 3-2.